Уважаемые коллеги, вот я вам показываю пример депозита в размере 100 долларов. У меня есть партнер, который открыл депозит в 100 долларов. Ну и как бы просто наблюдает, сколько денег человек может зарабатывать при депозите в 100 долларов. За все время, это смотрите, прошло 116 дней, еще 4 дня до 120. Почему я так говорю? Потому что каждые 30 дней ну проходит если сумма большая, то проходит ну там скажем капитализация здесь естественно сумма маленькая, потому что ежемесячный доход Вот, ну осталось еще 4 дня значит это сколько? 26 дней прошло за 26 дней 4,11% ну осталось 4 дня, ну может быть будет 4,5 доллара то есть мы теперь можем говорить с уверенностью что если человек инвестировал 100 долларов, то в месяц он будет получать 4 доллара, вот видите, месячный доход, в принципе, это 4% в месяц, это гораздо больше, чем в банке, гораздо выгоднее и так далее. Всего за, ну, почти, почти за 4 месяца прибыль составила 20 долларов, ну 21 долларов. вот и все. Поэтому вот на этом примере вы можете говорить людям, что если ты инвестируешь 100 долларов, то будешь зарабатывать 4 доллара в месяц. Плохо или неплохо? Ну, кому как. Поэтому есть смысл увеличивать этот депозит. И если денег мало, чтобы каждый месяц заполнять по 100 долларов, откладывайте по 50, ну пополняйте счет на 100 долларов хотя бы там раз в два месяца. В конечном итоге вы достигнете суммы хотя бы 500 долларов, и тогда ваше настроение улучшится. Да? Самый оптимальный вариант – положить 5000 долларов или накопить, или собрать. Почему? Потому что при 5000 долларах ну, там вы сами посчитаете, какая будет доходность. Вот с 5 тысяч долларов, когда у вас на депозите лежит, уже можно будет чувствовать себя вполне прилично. Вот. Я уж не говорю о том, когда у вас накопится 20, 30, 100 или 200 тысяч долларов. Это все произойдет, но со временем. Чем раньше вы начнете заниматься инвестированием, хотя бы по 100 долларов, тем быстрее вы выйдете на капитал, который позволит вам жить спокойно, свободно и решать все свои финансовые... Задачи. Ну все, удачи вам. До свидания. Пишите, звоните, если что спрашиваете.